приветствую вас на моем канале медицина на пальцах здесь мы будем обсуждать сложные медицинские темы попроще дабы информация которую вы здесь подчеркнете была применима в жизни она вам пригодится чтобы предотвратить всякие проблемчики с медициной и с заболеваниями и собственно не попасть в просак, ну как максимум не умереть Перед собой я ставлю цель повысить образованность нашего населения, поскольку по ходу медицина официальная и государство в целом забило на это большущий, большущий моржовый, потому что этого нет. Соответственно ваше выживание становится ну, в основном вашей проблемой. К тому же сейчас идут какие-то невнятные, непонятные медицинские реформы, которые непонятно к чему приведут. Но то, что у нас становится ну, за эти годы на десяток миллионов меньше, ну, факт, как по мне. Вот. Соответственно, кто я такой? Я детский анестезиолог, когда-то был педиатром, также еще врач неотложных состояний и медицины катастроф. Вот. Когда-то был преподом и сейчас чуть-чуть но это уже не важно. Собственно говоря, что-то я в медицине там чуть-чуть понимаю и буду пытаться вам дать эти звания, которые помогут сохранить вам ваше здоровье и здоровье ваших близких. Очень рекомендую подписаться на мой канал, поставить колокольчик, чтобы быть в курсе свежих видосиков и лайкать понравившиеся видео. А видео, которые покажутся вам полезными для других, репостите и переслайте другим, потому что это будет ваш личный вклад в выживание людей. Спасибо за это.